был первым блогером на YouTube, который вышел с первой серии о себе. Когда я начинал блог, я понял, что если я не откроюсь перед людьми, если, если люди со мной не познакомятся, то дальше ну, не Никакого смысла, у людей будет слишком много вопросов. Я, знаешь, посмотрел, заметил, когда ты брал интервью у Тины Кандилаки. Да. Ну, ты прямо с ней чувствовал, как, понимаешь, там давнешний давнешний друг. Ну, явно же ты не так давно знаешь. Да? То есть ты как-то да, эту, там, я не знаю, стенку преодолел в течение секунд. Как это произошло, трансформацию, трансформатор? Слушай, на самом а деле, яшки. помимо того, что тебе надо готовиться к интервью там, и уметь говорить, mm -hmm. конечно, тебе нужно уметь быть открытым. И для меня каждое интервью, каждая встреча с новым человеком, это какой-то такой вот заряд энергии и, и такой фан. Ну, то есть я по фану это все делаю.